Биографии ГЕРОЕВ ТЕМНИЦЫ Аджид внимательно изучал работы Агара, безумного колдуна-ученого из Энрота, который случайно создал Саглядатаев из Злобоглазов, которыми он теперь и командует, тренируя лучшую породу для битв. Аламар служил Арчибальду Айронфисту во время воин за наследство и едва смог ускользнуть из Энрота после поражения. С тех пор он обосновался в Негоне, где тайно служит подземным властелином. Арлах – один из немногих траглодитов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 Получив командование, он перестал скрывать свои таланты. С тех пор никто не осмеливался бросить ему вызов. Дас родился в клане воинов и обучался у мастеров, которые казались древнее, чем само время. Он проявляет незаурядные лидерские качества на службе Негону, особенно когда командует другими минотаврами. Говорят, что Джедит видел лицо Зинафекса, но так как Джеддит по-прежнему жив, многие оспаривают правдивость этих слухов. Сам Джедид не опровергает и не подтверждает слухи о себе.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 О своих настоящих родителях она ничего не помнит. От Минотавра ожидается, что он свирепый воин, но Малекис использует магию столь неистого, что может соперничать с лучшими магами. Многие полагают, что своим быстрым вхождением в военную элиту Нигона Мутари обязана несравненному умению управлять драконами на поле боя. Выпив пузырек с кровью дракона, Мутари стала разумным драконом. Многие не удивляются ее трансформации и предсказывают пришествие прародителя драконов. Отец дал ему имя воина, но Ардвальд отказался заниматься военным делом и начал изучать магию. Он старый, но могучий колдун и живет в тех землях, где воины редко доживают до старости. Сифенрод утверждает, что она побочная дочь короля Грифанхарта. Отказ отца признать ее своим законным отпрыском разжег в ней страстную ненависть к королевскому дому Эрафии, престол которой она однажды собирается занять.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 Еще более необычно троглодита колдуна, однако Егар доказал, что он талантливый маг. Он уверяет, что ежедневные медитации секрет его успеха. Шутка.